Он уже меня запалил. Он уже за мной идет. Вы смотрите, что творится. Бродя по просторам игровых платформ. Братишка скретч наткнулся вот на такой вот рогалик пока что мне еще неизвестный. И решил в него а поиграть. Почему бы и нет, друзья, ведь братишка Скретч является ярым фанатом РПГ жанра, а значит, если появляется какая-то новая РПГ игрушечка, я просто ее беру и здесь и сейчас делаю на нее обзор специально для вас. Ну и прошу любить и жаловать, в эфире а, игрушечка под названием Stone Shard. Но перед началом малюсенькая просьба, поставь, пожалуйста, лайкос под видос, а братишка Скретч взамен будет радовать тебя годным и новым контентом по твоим любимым играм. Ну и давайте я сейчас сделаю обзор на геймплей этой пока что еще мне неизвестной игры и посмотрим, что же она из себя представляет. А ты, зритель, сделаешь выводы, стоит ли в нее играть или же нет. Братишка Scratch всегда в этом поможет. Приятного просмотра. Так, ну что ж, ребятки, приступаем, начинаем. Войдя в игру... Нас, как обычно, приветствует менюшечка, да, вот такая вот динамическая. Мы тут мышкой, значит, можем туда-сюда водить. А наслед за нами, значит, следует и динамически как-то так перемещается. Да, очень прикольный эффект, ха-ха, так... А что нас интересует на данный момент? Давайте посмотрим, есть ли здесь русский язык. Интересно бы мне узнать. Давайте в настройках пошаримся. Английский я вижу. И да, друзья, русская локализация здесь также у нас имеется. И это очень даже хорошо. А что удивляться, ведь игрушка, ребятки, от отечественного инди-разработчика. Да-да-да, так оно и есть. Поэтому русского языка тут просто быть не может, друзья. И локализация здесь у нас есть русская. но ну, я думаю, все уже это поняли. Так, ну что ж, дальше у нас по настройкам, значит, видео, управление. Это, я думаю, любой из вас сможет разобраться и без моих каких-то чемных подсказок в этом плане. Так, ну а мы сразу же, ребятки, врываемся в геймплей и начинаем новую игру. Давайте посмотрим, что нас ждет. Опа! Обрушилось что-то. Черт подери, где это я? Продолжить разговор. Так, так, так, давайте продолжим. «Вовремя ты продра... Про... продрал глаза, ритуал начался, совсем скоро ты, на... ты нам понадобишься, какой-то волшебник мне говорит об этом, да, стражник, и не вздумай чудить, а то ты закончишь, как один из твоих дружков, надо бы еще раз это проведать, там наверняка натекло свежей крови», Продолжить разговор, «Туак, этот тип, значит, уходит, проклятие, похоже, отбиться нам не удалось», а «Верен нам говорит». Нужно выбираться, пока этот хмырь не вернулся Хм, а кандалы-то совсем ржавые Так, что же наш, наш мужичок сделал? Он разорвал кандалы или что? Так, откройте инвентарь с помощью клавиши Это понятненько И что можно сделать с кандалами? Прочность у них небольшая Так, а здесь вы можете управлять вашей экипировкой Это все понятно ПКМ, ЛКМ а Так мы можем перетаскивать, да? Я так понимаю, кандалы мы просто взяли и сняли с нашего персонажа, да? Родной, кандалы-то уже все снято. Бедняга Лок, в этот раз предчувствие тебя не обманули. Его не стали обыскивать опрометчиво, без обид, дружище. Тебе все равно это уже ни к чему. Так, я смотрю, у нас тут напарника в камере разорвали. Или же его пытали, скорее всего, продолжить разговор. Так, обыск. Интерактивный объект окружения можно обыскивать. Чтобы обыскать труп, наведите на него и нажмите «ЛКМ». Так, показывать пока подсказочки. Да, ребят, я играю первый раз в эту игру и показываю ее вам. Поэтому подсказочки мне пригодятся. Так, обыщем давайте нашего дружка. И у нас здесь предметы, чтобы одновременно забрать. все сразу нажмите на пробел. Вот это я люблю, вот это мне нравится. А то в некоторых рогаликах бывает такое, что не знаешь, как забрать все, Тыкаешь по одному, по второму, и еще, и, и еще когда, особенно в пачке, там 10 предметов, их разделяешь и перетаскиваешь, это, конечно же, не очень хорошо. А здесь, смотрите, как все удобно. Это, братишка, скрыть одобрять. Так, потребности, чтобы утолить их... Наведите на еду и питье И вызовите контекстное меню Правой кнопкой мыши Выберите опцию съесть и соответственно Так, это тоже мне а, понятно Так, кушаем с хлебушек И запиваем водичкой Вот, ребятки, потребности Мы наши утолили Здоровье 75% процентов. Нам сейчас надо выбраться из камеры. Ну что ж, давайте выходим. Заперто взлом. Иногда вам будут встречаться запертые замки. Для их открытия требуются особые предметы отмычки, ломики или подходящие ключи. Хм, друзья, я смотрю, это у нас совершенно новая, да свежая просто РПГшечка, которая мне уже начинает заходить. А что думаешь ты, телезритель, уже? Какие твои первые впечатления по этому поводу? Напиши, пожалуйста, вот там вот ниже в комментариях, под данным видосом я непременно с тобой заведу беседу и, естественно, тебя отблагодарю за это. Это, потому что комментарии не менее важны, чем лайки Кстати, ребятки, также не забывайте про лайки Мне, значит, здесь предлагают, что сделать Взломать надо дверь Так, ну что ж, как нам надо взламывать дверь Мы наводимся, значит, на отмычку, да, я так понимаю И делаем применить Применить вот на этой двери Раз, и все, Ха, как так-то, а? С первого раза наш тип а, Открывает эту дверь, видимо, он был в прошлом Каким-нибудь воришкой, так, надеюсь, выжил Не только я, нужно вооружиться И найти остальных так, давайте, ребятки, вооружимся. Что это такое железный пруд? Это мне определенно пригодится. Только куда я его поместил, а я не пойму. Так, железный пруд есть у меня в инвентаре. Мы его, наверное, вот сюда в руку положим. Раз. Отлично, друзья, я вооружился. И я теперь очень опасен. Так, теперь мы можем разбивать все это дело. Так, это что такое? Приготовленный карась. Это еда, скорее всего, да? Так, вижу, что у нас пер персонаж так интересно перемещается в таком, знаете, а, в казуальном стиле. Но ничего страшного. Игрушечка у нас, на самом деле, очень мало весит. А вы что, хотели, ребятки, а, при таком весе текстурки какие-то крутятки сделать нереально? И 3D-исполнение тоже сделать нереально. Поэтому довольствуемся тем, что есть. Но, на самом деле, мне даже нравится такой подход. Необычный. Так, заперто. Используем нашу отмычечку. И смотрим, что у нас в этой камере. Блин, зря, наверное, использую отмычки. Так, здесь у нас тоже какой-то турпешник. А у него также кандалы есть, которые ничего не стоят Естественно, они нам нафиг не нужны Так, идем дальше, надо срочно осмотреться здесь в камере Так, здесь что-то было или мне показалось? А мне показалось или что-то над нашим персонажем сверху появилось? Так, а здесь тоже заперто, друзья Так, как-то на быстрой клавиши же можно все ставить Вот так, вот так, так, так, секундочку а Нельзя, что ли, отмычечку поставить на, бы на быструю-то клавишу? Как так-то? А рыбку можно, интересно, поставить на быструю клавишу? но Рыбку тоже нельзя. Хм, странно, странно, очень странно. Может быть, пока что мне это меню недоступно. По непонятным мне причинам оно а, недоступно. Ну ладно, применим так, вручную. Раз, открываем, заходим. И что у нас здесь? А здесь у нас ровным счетом ничего. Это пустая камера. Дальше идем. И последняя камера, друзья. Давайте же ее откроем. Раз, и тут тоже у нас тело, в котором имеется неопознанное кольцо. Да-да-да, так как его быстренько взять? Как-то можно быстро забрать? Оп, оно вылетело из него. Оно из него вылетело. Нельзя так делать. Нельзя разбрасываться полезными предметами. Так, секундочку, посмотрим. Неопознанное кольцо. А как его опознать? и Экипировать. Экипировать-то я экипировал. Но какие эффекты оно мне дает, я, ребятки, без понятия. Я так понимаю, эффекты мы сможем потом отдельно как-то узнать, изучив какие-нибудь свои характеристики. Кстати, друзья, характеристики у нас, наверное, тоже где-то здесь имеются у нашего персонажа. Но я думаю, сейчас в процессе нам уже этому и обучат. Так, восстанавливаем. Мы, значит, в процессе восстанавливаем здоровье. Регенерация у нас здесь имеется. Так, выдвигаемся. Клетки открытые. а среди крови совсем свежие. Похоже, совсем недавно всех наших куда-то увели. Говорит наш Верин, в темнице оставили только меня. Странно, очень странно. Тихонечко, главное не шуметь слишком сильно. Что, ребятки, дальше продвигаемся. Каждый закуток надо прошаривать. Вот тут что такое? Тут трубчанский у нас так. А в этом трубчанском что у нас есть? А, здесь пусто у нас, да. Это трубчанский пуст, его кто-то уже обшарил. Бочечки ломаем. В бочечках должно что-то быть. Так, так, так, здесь что у нас такое в этой камере? Тоже пусто. Да, вообще в РПГшечках во всех, хоть в рогаликах, хоть в РПГ-шечках надо все обшаривать, все места, потому что в них будут а, какие-нибудь приколюшки всякие, которые нам пригодятся со временем. Так, ну что ж, наша, наша самая основная задача, это найти выход и выбраться из темницы. Продвигаемся. О, там что-то, ребятки, блестит. Это ржавые кандалы. Так, и зачем мы их взяли, интересно? А что вообще из этих ржавых канд кандалов-то можно сделать? И Экипировать и выбросить? Я, наверное, и те, и другие выброшу, потому что от них пользы, мне кажется, вообще никакой нет, потому что они даже не стоят денег никаких, так, а там, по-моему, тот Ти был, который нас здесь держит, это у нас тот самый надсмотрщик, так, давайте подойдем к нему, опа, стражник, как ты выбрался наружу, тебе конец, говорит он нам, но ну, ничего, мы сейчас так таки покажем ему, как надо действовать в таких ситуациях, продолжить разговор. И начинается бой. Stone Shard это пошаговая игра, где почти все действия занимают ход. Враги действуют только после вашего хода, поэтому вы можете не спешить и тщательно обдумывать свои действия. В случае необходимости вы можете пропускать свои ходы, нажатием на пробел или так, и так далее. Так, давайте попробуем, посмотрим как у нас это выглядит. Убейте стражника, для этого подойдите к нему и нажмите левую кнопку для обмена ударами. А Вы также можете осматривать врагов, чтобы больше узнать об их свойствах. Для этого откройте контекстное меню о противников с помощью. Это понятно все. Так, ну что ж, попробуем его уничтожить. Давайте подойдем к нему и вдарим как следует. Так, подходим, и он подходит. Так, мы подходим, и он подходит. Так, я так понимаю, за нами удар. Раз, и он нам наносит удар. Почему-то он очень мало нам наносит урона. Но мы пока что живем. Еще один удар, и он нам тоже наносит. Но он наносит еще какой-то своеобразный урон похищение здоровья, видите, эффект у нас здесь а, отображается, на, что ж такое, как проверить-то его, осмотреть, а, здоровье 6% осталось, энергия, да, можем, ребятки, клацнуть по нашему противнику правой кнопкой мыши и проверить, давайте атакуем, и мы его убиваем, так, а после убийства из врага выпадает какая-то заточечка, давайте ее возьмем и посмотрим, это у нас ножичек, где мы можем... Пос... на нем Наведя на него, мы можем посмотреть характеристики. Железный пруд 12 от дробящего урона, а 14 количьего урона у нас у нашего с вами ножа. Если мы во вторую руку возьмем его, то у нас будет два оружия. Так, 21 и 17. Давайте поставим в активную руку у нас ножичек. У него пробитие брони есть. А здесь у нас только затраты на железный пруд. Да, берем, значит, сюда и... Дальше, ребятки, идем. Так, что у нас тут есть в этом типе? В этом типе нет ничегошечки, и нам пора, ребятки, выдвигаться. Пошлите, ребятки, дальше изучать пора а, внешний а, окружающий а, мир. Применяем отмычечку и открываем двери. Так. Попадаем в следующую комнату, где у нас такой вот коридорчик. Опа! А это кто такой? Берн. Истек кровью нелепая смерть. Похоже, тут ловушка. Надо осмотреться, а не то, меня ждет та же участь. Так, так, так, друзья, это очень интересно. Ловушки. Вам не раз встретятся скрытые ловушки. Вы можете обнаруживать их пассивно. Шанс заметить ловушку зависит от показателя восприятия. Так, отличненько. Если же вам необходимо срочно узнать, есть ли ловушки в вашей зоне видимости, воспользуйтесь базовым умением поиска ловушек, только а, чтобы только что добавленным на панель а, способности. Отлично, ребятки, я вижу уже эту способность, и давайте посмотрим. Так, смотрим, и где у нас ловушки? Так, ловушка обнаружена, осталось ее обезвредить. А где она обнаружена-то, я ее не вижу. Опа! А как она так обнаружена? А почему я, я ее не увидел? Вот она, ребят, ловушка. И наш соотечественник, так его назовем, просто-напросто не дополз. То есть дополз вот столечко ровно, да, и это, видимо, ловушка нам нанесла ему непоправимый ущерб. Давайте обезвредим ее. Так, наведите на нее правой кнопкой мыши и обезвредить. Так, обезвредили мы ловушку, но она нам нанесла урон. Ой, что это такое? Мы ранены, друзья, мы ранены, скоро нам придут кранты. Так, тут нас смотрю а, какие-то эффекты, тяжелая травма ноги, кровотечение и боль, друзья, нифига себе, сколько неудачных моментов на нашем персонаже. Так, я же ее обезвредил вроде бы, а мы перемещаемся, у нас кровотечение, и мы таким образом можем совсем-совсем помереть, я так понимаю, как же нам восстановиться-то? Давайте скушаем рыбку, которая у нас есть, иначе я не знаю, как, ребятки, восстановить это все. Так, съесть, 65 это чего? На 65 секунд, что ли, работает или что? Так, и давайте выпьем водички еще. Так, выпиваем водички, заедаем все рыбкой. И почему-то, ребятки, не происходит ничего совершенно. Так, движемся. Движемся к нашему дружку. Так, секундочку, мы сейчас уже... Мы при смерти, друзья, мы при смерти. Так, я не могу пошевелиться. У меня отнялись ноги. У меня переломана нога, я так понимаю, да, обездвижен физически. И насколько интересно, я буду обездвиженным стоять, пройти дальше. Выжидаем, выжидаем, друзья, секундочку Мы можем двигаться, но мы можем только очень медленно, друзья, двигаться Вот тут, видите, у нас кулдаун, да, стоит на, этот, на эту, значит, способность, обездвиженность И как только он проходит, мы можем сделать шажочек Давайте попробуем открыть нашего типа, не получается, ребятки подходим еще немножечко и опять, ребятки, на нас навешивается обездвиженность Да, нужно внимательно, ребятки, следить за показателями нашего бойца Иначе будем вот так вот карабкаться, как сейчас я по одной лишь клеточки И последний рывок И мы на месте Да, наконец-то мы а, дошли дальше, ребятки Крестьянский кушак а, Шанс неудачи минус один прочность А берем у него, значит, этот пояс Но у нас нога, ребятки, сломана Я не знаю, как мы будем двигаться дальше Как мы будем двигаться дальше, я не понимаю а, Наша персонаж очень как-то медленно идет. Черт, я и забыл про ногу. Болит все сильнее и сильнее. Так, так, так, да, друзья, нога у нас болит, мы проткнули ногу. Надо бы чем-то обработать рану, пока, пока не, загнил, не, загнил, не загноилась. Так, что дальше-то, друзья, что дальше? Испытываем шок, болит нога, болевой шок у нас сейчас. А мы практически при смерти, и что же сделать? Обыскать склад. Дойду ли я до склада, я не знаю, друзья. Так, у нас вообще очень серьезное сейчас состояние. Мы уже практически в замешательстве. У нас навешиваются бафы. Чтобы у нас быстрее проходил баф, достаточно просто кликать, ребятки, кнопкой мыши. Так, нам надо срочно добраться А вот до этого склада. Стараемся изо всех сил. а У нас здоровье все меньше и меньше. Так, а ящики, ящики, ящики. Absolutely здесь есть, здесь точно что-то найдется, говорит наш персонаж. Давайте вот к этому большому ящику сразу же подойдем, продолжить. Тут по-любому что-то есть. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, вот тут вот этот ящик мне показывает. Посмотрим, что тут есть у нас. И так, эфирный ингалятор. Замечательно. Давайте-ка мы возьмем сейчас просто все. Да, да. Ага, вот этим как раз и подлатаю ногу, говорит нам Верен. Ну что ж, давайте попробуем подлатаем ногу, а то у нас просто адская боль нас разрывает на части от этой боли. А чем именно? Эфирный ингалятор, это для сазут, изобрела алхимическая гильдия пару десятков лет назад. Его пара, пара ядовитый, но облегчает боль и поясняет разум. Давайте используем, ребятки, его. И что же у нас происходит? Ингалятор я использовал и а, легкая травма ноги осталась, здоровье ничуть не прибавилось. Бинты, может быть, остановить кровотечение, давайте используем. Так, секундочку, здесь вы найдете всю необходимую информацию о своем здоровье, показатели голода, жажды и интоксикации, боли психики, а также состояние части, части тела. Ну-ка, давайте посмотрим. А медицина, травмы. А, травмы появляются, когда состояние части тела падает ниже определенной отметки. Помимо этого, чем хуже общее состояние части тела, тем ниже максимальный порог восстанавливаемого здоровья Для начала стабилизируйте травму наведите на шкалу правой ноги, подкройте кон контекстное меню и выберите опцию наложить шину. Давайте попробуем, друзья. Так, наложить шину на левую ногу, потому что она у нас, смотрю, в печальном плачевном состоянии. Так, ну что ж, я же сейчас шину накладываю или что? Или вот это А, вот она шина. Это у меня бинт. Так, используем сейчас шину и накладываем ее на левую ногу. Раз! И у нас а, она сразу же позеленела Замечательно, вторая у нас шина Используется на правую ногу, два Замечательно, ноги мы подхилили И, наверное, надо бы перебинтовать Так, а стабилизированные травмы Сохраняют свой а, негативный эффект Но больше не, а, копя... не копят боль А как только состояние части тела Восстанавливается до определенного предела Травма полностью излечится Так, а нам необходимо, наверное, бинты использовать Или что-то в этом роде, целебная мазь Эффект лечения мазью слежается Так, и бинт поможет не стечь кровью да, у меня вроде было кровотечение а, но сейчас я не знаю интоксикация, осытость а, а, и легкая травма ноги но это я смотрю, я восстановил так, лечебная мазь может быть давайте попробуем на ногу, опа, немножечко прибавилось еще разочек давайте используем лечебную мазь, надо нам залечить ноги, так, меньше кстати уже прибавилось, прибавляется и еще разочек попробуем, так, а если забинтовать секундочку не получается что-то забинтовать, видимо, а бинты используются а, каким-то другим образом. А это что такое? Инъекция противоядия. Так, эффекты лечения. У нас, у нас еще и яд, я так понимаю, или что это такое? А, я не знаю, давайте посмотрим. Выйдем отсюда и посмотрим, что нам скажет наш типок. Так, а, как-то странно у нас со здоровьем. Здоровье у нас маловато. Быть может, нам нужно как-то его немножечко подвосстановить. Так, а на что, интересно, а, менюшечку нашего персонажа можно открыть? Секундочку, друзья, сейчас, сейчас, сейчас, быстренько пробежимся. Я думаю, что где-то у нас все это есть. О, даже можно у нас отсортировать в инвентаре все. Так, восстанавливаем 4 единицы здоровья. Это чем это мы так? Ну что ж, ноги мы немножко подлатали. Давайте прошаримся еще здесь по ящикам, что у нас здесь есть. И я так понимаю, когда я сейчас передвигаюсь, наш персонаж все же испытывает боль. Шанс неудачи. Так, а давайте посмотрим, что у нас здесь. Дуплет. Нет, у нас, я так понимаю, одежка, да. Вместо рванья оденем дуплет уже. Да, смотрите, у нас тут тоже преобразился наш чувачок. У дуплета у нас, естественно, есть всякие сопротивления рубящему, колющему урону и так далее. Замечательно. А это, это рванье мы, наверное, продадим, как только доберемся до какого-нибудь торговца. И тут у нас что такое? Так. Ох ты! Вот это, я понимаю, вот это арсенал. Вот это уже мне по душе. Боевой серп. Ни хрена себе обычный двуручный меч. Вот это я понимаю вещь. Есть также щит, друзья. Так. Люблю сочетание меч и щит, друзья, в таких игрушечках. Это что такое? Клюка. Короче, беремка мы все. Все пригодится. Топор топором будем рубить, значит, дерево. А, то, у топора, кстати, даже мощнее урон, чем у, а, у меча. Давайте возьмем-ка топорик, да, чтобы вообще было классно. Так, секундочку. Да, то есть, если сравнивать его с мечом, то у топора мощнее урон, затраты на умения плюс 10, а у мяча плюс 5, а прочность 60-100. А, при всей видимости делаю рук По считаю мечтающего Так, это понятно, 20-39 Но меч у нас почему-то а, стоит дороже Ладно, давайте возьмем меч, топорик мы Если что, потом какому-нибудь леснику продадим Или же будем использовать Так, и можно также лук выбрать Ну давайте пока попробуем в ближнем бою Сейчас с кем-нибудь повоюем, если кто-то на нас нападет Так, башмаки, ох, даже башмаки нашел Ничего себе, ребятки, надо быть внимательным Очень внимательным, иначе а, Чтобы не остаться без экипировки Которую нам здесь поднабросали так, передвигаемся, смотрим, восстанавливаем. Мы пока ходим, мы восстанавливаем, мы регенерируем. И чем больше мы движемся, я так понимаю, тем мы чаще регенерируемся, восстанавливаем и так далее. Вот эту интоксикацию надо было, мне кажется, убрать. А чтобы ее убрать, нужно, наверное, снимать отравление. Давайте используем. И вуаля, друзья, интоксикацию, как, как говорится, по маслу ножом. Исчезла она у нас. Теперь осталось только дождаться, когда же у нас все-таки... Наши остальные параметры восстановятся И двигаться дальше Так, что это было? Что это мы меняем? Аверин меняет вооружение Это что я меняю? Ага, ничего себе, запоминает что ли? Он даже запоминает, ребятки, вооружение, которое у меня было А, на С, значит, мы открываем эту самую панельку Ага, так, он, уровень первый А здоровье мы видим а, Черты у нас есть, а биография и атрибуты у нас также имеются Необходимо копить уровень погнали ребятки дальше блин хреново то что с мало здоровья очень я бы наверное как-то его восстановил что ли я не знаю так использовать объединить объединить выбросить так как бы забинтоваться то я не понимаю так секундочку а, сопротивление боли отлично останавливает кровотечение а, части тела залечивает и в принципе и все а, ну ладно, будем пробовать регенерировать Так, выходим в следующую комнату а, Не забываем сохраняться Так, секундочку, выбраться из темницы а, И пройти коридор так, тут ну что есть? Нет? Дверь закрыта, но мы, наверное, можем ее отмычечкой открыть. Так, давайте применим, друзья. Нет, не получается. Ну что ж, напомню, ребятки, у нас в эфире игрушечка под названием Stone Shard. Это, значит, хардкорная пошаговая РПГ шечка от отечественных инди-разработчиков. Где мы вот в таком вот пространстве блуждаем вот этим вот типом, да, бородатым, и пытаемся выбраться. А там у нас еще один охранник, но я почему-то очень-очень плохо еще отрегенерировал, и мне... Так кажется, что если я сейчас не отрегенерирую как следует, а моему братке придет хана, и меня просто этот охранник вырубит. Он уже меня запалил, он уже за мной идет. Вы смотрите, что творится. Я делаю ход, и он делает ход так же. Я еще не успел отрегенерировать как следует. Мне нужно срочно а, чем-то... А, так, изменение интоксикации, жажда. Это понятно. Блин, может быть, как-то чем-то подлечиться еще. Но у меня нет, ребятки, никаких больше... А зелий, мази и припарок, поэтому придется, наверное, от него побегать немножечко. Давайте пробежимся. Пока мы, ребят, бегаем, а наш персонаж восстановится. Мы сейчас попробуем на ловушке его поймаем. Ух ты! Это я что сейчас было? Это что сейчас такое было, друзья? В 27. У меня у персонажа то здоровье повышается, то почему-то понижается. Ваш порог здоровья понижен на 6. Это из-за чего интересно было узнать? Из-за трав ног, что ли, я не понимаю? Чем больше я бегаю, тем а, больше мои ноги зудят, видимо. И... А, Из-за этого у меня, наверное, понижается здоровье Так, плюс 5 здоровья, отлично Этот тип за мной идет, друзья, этот тип идет за мной Так, я, я боюсь, что я его просто не вывезу Так, закрываем за собой дверь Отлично Чтобы открыть дверь, ему потребуется время Я, наверное, выиграю несколько минут И нам необходимо, ребятки, потянуть время специально Мы делаем сейчас Чтобы нам... О, это что такое было? Это что такое? А, это просто остатки бочки да, нам необходимо, ребятки, выждать время, отрегенерировать. Ой-ой-ой, вот сейчас было плохо, вот сейчас плохо было. Ноги у меня еще болят, ноги больные у меня. Вот, плюс 5, и опять минус, да, то есть мы тут а, регенерируем, мы пытаемся обвести его вокруг пальца. Давайте засядем вот здесь вот в укрытие. Ох, он уже меня оттащит, ни хрена себе. 8 здоровья, ну-ка я сейчас вмажу ему, а. Опять он меня оттащит, а. Блок. Щитом, ребятки, блок поставил и получил уровень. Обалдеть просто. Я буквально висел на волоски от смерти. Еще бы один удар этот тип не провел. И все, ребятки, меня бы сваншотили. Прокачка. Вы только что получили новый уровень Каждое повышение уровня позволит вам научить новую, выучить новую способность и увеличить свои атрибуты Вы становитесь сильнее в первую очередь за счет расширения арсенала способностей и получения лучшей экипировки Атрибуты по оказывают менее значимые эффекты, а позволяя слегка усилить различные аспекты вашего персонажа Так, что ж, нажимаем на C и мы что здесь видим, друзья? Мы получили только что сейчас уровень и прокачка так, навести курсор на название любого атрибута, чтобы больше узнать о его. Выложите свои очки в любую понравившуюся из основных характеристик. Так, ага, вот тут у нас, значит, сила, ловкость, восприятие, урон оружия дальнего боя, попадание, шанс крита и так далее. Так, сила, ловкость, восприятие. Давайте, наверное, по повысим живучесть. Это запас здоровья, естественно, повышает воля. Так, ну давайте, наверное, сколько у нас интересно очков, я что-то не вижу. А, вот они, два очка у нас. А Сколько же у нас а, было и сколько станет Да, так, где можно посмотреть Сразу же запас здоровья Так, эффект шанс крита, точность Здесь у нас внизу есть И смотрим, ребятки, чтобы нам по Давайте живучесть увеличим на одно очко И, наверное, а, ловкость, что ли, я не знаю Шанс уклонения, контрудара Шанс неудачи, скрытности, а также взлом Так и сила. Урон оружие, ближнего боя, эффективность критов. Так, давайте-ка мы тогда вот этот навык тоже разовьем. Сила и живучесть. Пока нам надо становиться крепче, сильнее, мощнее. Да. И заметьте, как только мы получили уровень, у нас сразу же здоровье взлетело на опять на максимальный показатель. Отлично. Пока что у меня ноги, ребятки, все-таки больные, поэтому у меня а, на максимум здоровье почему-то не подлетает. И чем больше мы вот так вот перемещаемся с больными ногами, с травмами, а, тем, тем дольше, тем дольше. Друзья, у нас. Эффект спада, спада здоровья идет Так, секундочку, переходим сюда Давайте посмотрим, все-таки, может быть, ноги надо подлечить конкрет, Конкретным образом Так, наводим, наводим сюда и смотрим Может быть, еще раз надо припарку использовать Использовать? Нет А, да-да-да, получилось Давайте, друзья, еще разочек Хотя, может быть, я слишком много использую Да, прям на вторую ногу наводим И дальше продолжаем регенерировать 6 единиц здоровья, да, а при парке помогает нам дальше регенерировать так, в эту дверь, наверное, там нам тоже сейчас не дадут зайти, потому что она у нас закрытая и вот этой стандартной отмычкой мы ее просто не откроем, мы можем ей открывать вот эти вот небольшие отмычки, ох ты вот это место, вот это прикольно уже так ба пиромантический трактат прямо как в старые добрые времена в академии, придется вспомнить парочку заклинаний говорит наш тип Верен? И давайте-ка мы посмотрим, что он имел в виду. Так, подобрать трактат. Берем, ребятки, трактат. Некоторые способности начально, изначально заблокированы. Для изучения, для их открытия, обычно требуется найти, прочесть, соответствующий трактат. Вот мы его нашли. И только что вы нашли один из них. Он позволит вам начать осваивать ветвь пиромантии. Для этого откройте инвентарь, кликните на трактате правой кнопкой мыши и... Опцию прочесть, нажмите, так, вот он наш трактат И прочтем, друзья, его, а, разблокированный Ох ты, сколько нам дали способностей прикольных, а Так, так, так, здесь можно, ребятки, почитать Даже кого это заинтересует Но я, к сожалению, читать она не буду Может быть, к счастью, потому что нам надо сделать максимально подробный обзор Чтобы вы, друзья, поняли, стоит ли играть в эту игрушечку Братишка Scratch уже считает и рекомендует, что стоит Потому что она очень интересная И я вам так скажу, она затягивает, да-да-да так, ну что ж, давайте смотрим, какие мы заклинания изучили. Умения. Заходим сюда и смотрим, друзья. Так, основные навыки, щиты, стрельба, двуручные кинжалы. Мы изучили магия пиромантия, друзья. О, появился у нас, значит, огненный. И как его использовать? Вы собираетесь изучить огненный залп? Конечно же, собираюсь, друзья. И смотрите, как клево. У нас здесь появилась а, способность. Мы теперь можем делать эту фишку, я так понимаю. Да, Магия у нас 98, но фишку я буду делать, когда... Мы будем бороться с врагами. Сейчас просто так я ее использовать, конечно же, не стану. Да, дабы, чтобы не растратиться попусту и зря. Так, где у нас вкладочка, которая отвечает за... Так, ух ты, прикольно. А это что такое? Это... А, это мы что, присаживаемся? Мы можем вот так вот сесть, смотрите, Ха -ха. персонаж наш раз присел, такой раз на дорожечку. Так, немножко надо отдохнуть, видите, да, что сейчас происходит? Мы присели, и наш персонаж, когда а, в таком положении, он быстрее вроде как восстанавливается и быстрее регенерирует, поэтому пользуйтесь, ребятки, этими самыми плюшками, чтобы выживать здесь. Так, здесь у нас что такое? Песочные часы какие-то, возьмем, продадим. Так, здесь у нас что такое? Ох ты, бутылка, манширская крепленная, жажда минус 15, интоксикация плюс 5, Боль, отлично, это нам тоже пригодится Ох ты, сколько мы всего набрали Так, я же вроде прочел медицинский трактат И он у нас, кстати говоря, не исчез Мы его сможем потом а, продать У какого-нибудь торгаша Вот лишь бы только торгаша найти, потому что у нас уже инвентарь переполнился И нам все равно, у нас нога болит Черт возьми, а что? Шорт побери У нас нога до сих пор болит и мы теряем здоровье Периодически наш персонаж Теряет здоровье. Так, секундочку, вот Вот она, вот она, эта менюшечка Так, изучили мы, значит, это а уже потом будем развивать дальше Так, геомантия В геомантии мы пока не сильны Основные навыки, друзья Так, а пассивные а, обилочки у нас здесь, смотрю, развиты а, Дальше посохи, щиты Так, это у нас все надо будет открывать 100% Я вам говорю, потому что мы этого всего не находили ну что ж, выдвигаемся дальше, играем, продолжаем в Stone Shard, а, в, значит, в хардкорный пошаговый рогалик, и он мне нравится все больше и больше, а как вам, зрители, нравится он или нет, напишите, пожалуйста, комменты, ну а нам пора отсюда выбираться, так, используем свою отмычечку на двери, так, здесь же дверь, я так понимаю, или что? Да-да-да, все верно, здесь у нас дверь, и надо бы в нее попасть, наверное... А, или она у нас так открывается. Открыть, ребятки. ты Черт возьми, она у нас так открывается. И мы попадаем в новую комнату. Здесь у нас опять этот тип. Да, мы можем его осмотреть. Здоровье, сопротивление и так далее. Ну, мы сейчас ему точно валяем, Мы уже прокачаны. Секундочку. Так, ну что, врываемся. Давайте используем на нем нашу новую особенность. Да, а, пиромантия, друзья. Теперь в деле. А, яростный маг и волшебник пиромант. Выпускает вот такие вот, смотрите, стрелы. И поджарил своего врага. Отлично просто. И уже дальше в ближнем бою мы его, наверное, сейчас... И вырубим. Ну что, держи удар. А, отлично, как мы быстро его сложили, сейчас просто обалденно. Короче, неплохо мы тут уже так освоились в этой тюряжке. Я вам так скажу, уже подкачались, уже валим налево и направо вот этих вот а, стражников и движемся дальше. Так, мы что-то взяли. Так, это что у нас такое взяли? Еще что-то, что это такое? Прочесть и мы а, монастырск, используем монастырскую книгу, да. Здесь, ребятки, можно почитать, здесь у нас много чего интересного написано, если вы хотите а, углубляться, да, углубленно проходить эту игрушечку, то вот эти книжки, они все вам не помешают, и а, можно почитать по возможности. Также можно, ребятки, выкидывать, если вам что-то не нужно, просто а, взяв а, из инвентаря и выкинув его в открытый мир. Так, идем дальше, здесь что-то тоже светится, вырванная страница. Так, берем ее, и что это такое у нас? Так, День десятый, месяца жатвы, весь монастырь пропитан а, ми, ми, миазмами этой страшной хвори, короче, короче, речь у нас идет о какой-то хвори Так, ну ладненько, мы идем дальше, и у нас тут перед нами открывается вот такая вот яма, идем именно в нее Так, архивы, попадаем в архивы, вырванная страница, мы также можем, ребятки, прочитать ее так, мне интересно, сколько это у нас а, вообще стоит. Нет, эти вырванные страницы. Похоже, они у нас ничего не стоят. Мы можем их выбрасывать. Можем а, просто читать и просто выбрасывать. Хотя, две а, из трех, это, скорее всего, какой-то квест. Это, скорее всего, понадобится для какого-то квеста. Поэтому мы их не выбрасываем, а оставляем. У нас место еще в инвентаре есть. О! Это я крит... кританул, что ли, так? Я думал, это по мне урон нанесся, да, такой жесткий. А это я кританул, на самом деле. Так. О, как много здесь книжечек-то всяких, а. Геомантический трактат. Да что ж ты будешь делать-то? А, пиромантический трактат. Не слишком ли много? Вы мне вначале подкидываете разрабы, а? Я просто в шоке. Так, а, пиромантический трактат, трактат 2 мы прочитали. Я так понимаю, изучили что-то еще. А, геомантический прочитали. Изучили что-то еще. И еще один геомантический а, прочитали и открыли для себя что-то новое. Давайте посмотрим, что же мы открыли для себя. Секундочку. И смотрим, ребятки. Опускаемся. Магия. Перомантия. Но, но вроде бы я что-то открыл, но у нас а, ничегошечки не прибавилось Геомантия, вот геомантия, кстати, прибавилась Но, а, к сожалению, я пока ничего а, открыть не могу Потому что у нас очков а, ноль И использовать мы ничего не можем Ну ладно, пока что их с собой берем Пригодятся в процессе Очень много всякого нам попадается Третью страницу мы берем И что же дальше, ребятки? Она у нас вся в крови запачканная Вся такая вырванная страница где нам что-то пишут про исцеление. Про исцеление нам написали. Так, здесь что такое? Блин, что-то нам много всего подкидывает. Игра свиток. Свиток определения. Определяет свойства выбранного предмета. Вот это мне-то и нужно. Вот это мне и нужно. Я все повыкидывал, надо было взять. Что-то мне уже ничего не лезет, друзья. Как так-то? А? Придется выбрасывать вот эти ненужные странички. И подбирать а, свиток а, определения. Да, можно, кстати, вот так вот. Если у нас много предметов, мы вот так наводим. И у нас а, показывает, чтобы нам взять, ну как-то все равно странновато показывает, да, так об вылетело все, свиток определения, вообще-то мне нужен свиток определения, если что но он не берется, потому что у меня все забито, так, давайте куда-нибудь в другое место выкинем, давайте отойдем и выкинем вот сюда а то тут не разбери какая-то, так как так-то, что он такой большой, что ли свиток, а у меня просто места нет блин, надо срочно место освободить надо как-то вот так вот все компли... Мы, кстати, можем, да, на клавишу Т вроде Укомпоновать все таким образом В автоматическом порядке Что у нас все распределится как надо Сколько, интересно, щит занимает? 4. Так А этот посох занимает... А, его только один можно Так, вот этот посох вообще 20 стоит Может быть рва... рваные шмотки свои выкинуть, да? Да, надо выкинуть их и вот этот посох, щит поставить, меч поставить. Отлично. Не бойтесь, ребятки, компоновать всегда нужно. Да, иначе у вас весь инвентарь будет забит, как сейчас у меня. И вы ничего не сможете сделать. Так, свитки важные предметы, позволяющие по-разному взаимодействовать с экипировкой. Иногда вы будете находить неидентифицированные предметы с э, неизвестными свойствами. Чтобы узнать их особенности, вам потребуется применить на них свиток определения. Да, у меня уже есть такой предмет. Это вот это вот колечко. И давайте используем на нем. Раз. И что мы видим, ребятки, это у нас проклятое энергетическое серебряное кольцо, которое у нас, значит, дает плюс 9 к энергии, да, если мы его снимем, смотрите, раз, подождите-ка, так продолжить, а, свитки некоторые, но это я уже могу, проклятыми, однако, однажды надев их, вы больше не сможете их снять, как так-то, пока на рассвете а проклятие, так-так-так, пока не... Не рассейте проклятие с помощью свитка снять чай. Блин, зачем я надел это кольцо? Его теперь снять невозможно, друзья. Как же так-то? А с помощью свитка зачарования вы можете улучшать экипировку, накладывая на нее различные бонусы. Отлично. Так, вы можете улучшать. Ага, отлично, я понял. Так, и как? Мне теперь нельзя кольцо снять? Да как же так-то? А проклятое кольцо, ребятки, я надел... Не надо было его одевать, надо было просто его в инвентаре оставить и все. Ну да ладненько. Так, идем дальше. Берем еще один цветок определения и пробуем, используем его на чем-нибудь другом. Так, на чем бы его использовать-то? На этом или на этом? Больше, ребятки, я не знаю, на чем его можно использовать. Мне сказали, что можно на, на чем-то еще его использовать, но... Мы с этим, думаю, обязательно разберемся а, в процессе Ну что ж, вот такая у нас игрушечка под названием Stone Shard а, Я бы сказал, а, свежий глоток а, воздуха, да а, В современный RPG-строй RPG потому что рпг шечек годных сейчас у нас не так много, и есть из чего выбирать. Вот это, я думаю, что войдет а, в одну из таких, в которую можно а, поиграть. Ну и в своем жанре этой рпг шечки по первому моему взгляду, я поставлю 8 из 10 возможных баллов, но ну, потому что все-таки это у нас изометрическая, как вы видите, рпг шечка да? Но тем не менее, она, ребятки, интересная, потому что здесь есть все... Как вы видите, все самые а, Те моменты, которые должны присутствовать В настоящей РПГшке 8 из 10 баллов братишка Скрэч ставит этой игре Она ему понравилась и он обязательно в нее еще поиграет Ну а для того, чтобы братишка Скрэч у нее продолжал играть Давайте наберем на это видео Хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И братишка Скрэч будет чаще Выпускать видосики по этой игрушке Под названием Stone Shard А что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры Напиши, пожалуйста, в комментариях мне И мы непременно с тобой этот момент Обсудим. Ну а если ты любишь играть какие-то другие игры, то, пожалуйста, зайди на мой канал и посмотри. У меня там очень много чего интересного. Возможно, ты для себя найдешь самую твою любимую игру и видос по ней. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!